Наш, наша, наше, наши. Ну, меняется просто окончание. Это в русском падежах все это. А в английском только одно употребляется. Our местоимение притяжательны. Причем оно указывает на что? На то, что кому-то принадлежит. Наш дом, our house, our home, наша квартира, our flat. Понятно.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 Итак, местоимение я, I, ты, you, он, He, она, She, Оно, Ид, мы, вы, вы, you, они, за. Объектные местоимения, объектные. То, что в нашем русском языке представляет собой.. Э,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 Мой, моя, мо, мои. Это единственным одним словом в английском языке. My. Твой, твоя, тво, твои, ее, Его одно простое слово. His. Ее. Одно только слово. Х очень легко. Его. ИЦ ИЦ Дальше. Наш, наша, наши. Наш, наша, наши, наши. Ауэ, ауэ, ваш, ваша, ваши, ваши, йо. И притяжательное местоимение, местоимение, последнее, их, зейр, это местоимение, указывающее на принадлежность. Их автомобиль. Это будет зейр к. Я вижу их. I see them. I see them. Я вижу их.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 Okay. <laughs>